Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Вичезар и Вести Валкон. И сегодня мы еще раз поговорим о праздниках. И об одном из них, летнем дне Перуна, более подробно. Итак, подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Еще раз хочу напомнить что в славянской традиции достаточно много праздников, особенно летом. Мы на нашем канале показали День Купалы, Вышнего Бога, который подразумевает очищение души, духа, тела. Достаточно такой объемный, сложный праздник. И на этом празднике присутствующие славят богов, славят бога Купала. И прочие праздники, которые отмечаются, они предназначена для того, чтобы любой человек прикоснулся к той энергии, которая называется божественной. Встал бы в поток этой энергии, получил ту информацию, которая побудит его встать на духовный путь развития. Очистит его, наполнит энергией. Эта энергия, она позволит человеку быть здоровым, счастливым и в итоге получить душевную радость вот сейчас осенью 21 сентября в день осеннего равноденствия будет наступать 7530 лето и тоже будет праздник который мы будем проводить на нашем теперешнем новом месте который находится в ивановской области и более подробно я хочу рассказать о том как мы проводили летний день перуна бога несмотря на то что Вообще жара стоит, очень жаркая погода, дождя практически нет. Но ну, так, временами где-то он идет. Ну, к нам в гости приехали наши соратники из Нижнего Новгорода, из Петербурга, из Москвы. И, в общем-то, немного народу присутствовал на празднике. Но, тем не менее, ведь сам праздник – это про праэнергия первичная, божественная, духовная, которая должна быть с нами каждый день. То есть праздник – это праздник, каждый день, день, дник. Вот это и есть наше восприятие божественной энергии, и мы с этой энергией живем ежедневно. Поэтому вот праздник Бога Перуна посвящен ему. Почему? Потому что Бог Перун принес нам мудрость божественную. И символ этой мудрости заключается в том, что он свой меч воткнул в землю. И вот перевернутый меч с гардой символизирует мудрость Перуна. И вокруг вот этого меча складывается костер, и люди встают вокруг него. Но прежде чем встать людям в сам праздник, а праздник в это лето, мы праздновали 1 августа в 18 часов стал разрастаться тот поток энергии, который шел непосредственно от бога Перуна. Несмотря на то, что многие славянские общины начинают его праздновать 2 августа. Но каждый видит по-своему и каждый празднует по-своему. Но вот у нас так, в энергетике нужно праздник начинать в 18 часов 1 августа. Но перед этим наши соратники – готовили меч Перуна, и вы можете посмотреть, насколько он получился красивым. Перед этим и дети, и взрослые делали плотики, которые украшали и ставили свечки, на которые, когда эти плотики мы запускали ночью по реке Вязьме, насколько они были красивы, и каждый загадывал свои желания, то есть просил у бога Перуна наполнить, наполнить его душу радостью и дать здоровье и вот настолько это было приятно и красота такая, когда по реке эти плотики плывут и огнями освещают и соединяют души людские и тех кто запустил эти плотики с богами, с миром праве и с миром богов. подготовка и душевная и духовная к празднику обязательно должна быть. И в это время мы разговариваем о том, Какая традиция, какой устой. Хочу напомнить, что вот наши книги «Коны», которые вы можете приобрести в магазине Anitronic.com и книга «Домостроили. Современные правила быта» также говорят о том, как нам подготовить душу даже к тем же праздникам в обыденной жизни. Как обустроиться, чтобы вы получали энергию, которая дарит вам здоровье. И вот то место, которое мы выбрали, оно по энергетике очень-очень хорошее. Мы на наших семинарах учим людей познавать мир биолокации и учим определять, где найти хорошее место и для праздника, и для строительства дома. И у нас был вот Саша Красильников, мастер по биолокации, который также рассказывал участникам праздника, как пользоваться биолокацией. И все участники разошлись по полю и определяли место где и какая энергетика и практически все правильно определили ее поэтому можете записаться на семинар по биолокации который мы проводим здесь в нашем на нашей базе Валкона. наша зрительница Мелада задает вопрос а как прикрепить на рамку шунгит вот я показываю как он прикрепляется Но я думаю что в домашних условиях вам сложно будет сделать это, и вы можете просто заказать у нас данные рамки. К концу августа нам обещают сделать 100 комплектов. Вот Александр Красильников мастер по рамкам, а мы будем вас учить, как с ними обращаться. Вы можете, в принципе, ну вопрос второй звучал, а где делать спираль? Ну спираль по-разному может вот так делаться вот здесь или на конце, вот и она так вот можете с ней работать но в принципе вы можете самую простую рамку сделать из металла металл можно использовать здесь стальной металл здесь алюминий но можно в принципе сделать титановая она очень чувствительная и рамку можно просто из алюминиевого прутка двухмиллиметрового согнуть здесь 15 сантиметров здесь 30 сантиметров и работать просто без подшипников самый простой вариант самые приятные моменты от проведенного праздника которые мы проводили 1 августа это то что в нем участвовали и взрослые и дети и дети воспринимают вот всю вот эту обрядовую часть праздника очень весело эмоционально и радостно но прежде всего это подготовка. Вот как девчонки сидят и плетут а, украшения вокруг плотиков. И это радость доставляет и им, и тем, кто будет эти плотики использовать уже, наговаривая на них желания свои и запуская их по реке. А затем, когда мы уже подготовили дунью, вот у нас в Рощице была дунья, в которую приносили требы, мы выжигали от живого огня к живому огню, выжигали костер, выжигали дунью. И я преломлял хлеб, и каждый от сердца, пополам преломляя хлеб, к сердцу прикладывая и разделяя трапезу с богом Перуном, часть ее отдавал через огонь богу Перуну, и часть съедал. Это вот обрядовый ритуал, который соединяет сердце наше с нашими богами затем когда мы принесли требы пославили богов и в, то, и в данном случае бога перуна мы шли выжигали э, огонь священный от дуни и шли э, выжигать огонь большой где стоял меч перуна и вставали в хоровод и выжигали и просили с требожьих внуков чтобы они усмирили ветер так как очень сухая земля, дождей нет, и вокруг поля, и трава. И вот через некоторое время, после того, как костер разгорелся, он был мощным костром, и мы все стали, пославили Бога Перуна, пославили богов и стали в хоровод. И ветер после этого утих, после того, как прогорел костер, и медь практически полностью сгорел, стали все прыгать через костер очищая себя огнем ну в данном случае мы посчитали по дорожке огненной не ходить потому что все очень было сухо тем не менее все получили радость от того что прыгали через костер и очищались огнем очищали себя то есть свое тело душу дух свой и это было очень радостно бог перун хранитель родов расы великой великий наш воин защитник и почитая и славе его и помня что 40, около 40 тысяч лет назад он принес нам свои заповеди которые говорили о том какие времена настанут в ночь сварога затем в рассвет который мы сегодня переживаем тяжело будет но тем не менее духом все должны укрепляться и праздник вот само проведение праздника огонь вода требы они укрепляют нашу связь с нашими богами и с нашими предками уважаемые друзья я вам рассказал о летнем празднике бога перуна и о многих других праздниках которые мы будем освещать на нашем канале вы узнаете с вами был вечазарвести валкон подписывайтесь на наш канал всего доброго